Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Ваша любовь и постоянная поддержка помогли нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И мы хотим поблагодарить вас за это. А теперь давайте продолжим. Верите ли вы в идею родственных душ? Считаете ли вы, что в мире, где живет 7 миллиардов человек, есть кто-то, с кем вам суждено быть вместе? Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, психология готова сказать вам, что это, скорее всего, так и есть. Годы и годы исследований здоровых, длительных отношений научили нас тому, что родственные души создаются, а не рождаются. Такая любовь не возникает в одночасье, она требует много терпения и преданности. Исследования показывают, что совместимость пары напрямую связана с качеством их отношений. Поэтому, чем больше совместимость между вами и вашим партнером, тем счастливее вы будете. Если вы считаете, что у вас и вашего партнера нет нужной совместимости. Вы рискуете сдерживать друг друга, оставаясь в несчастливых, не приносящих удовлетворения отношениях ни с тем человеком. Учитывая это, вот восемь важных признаков, предупреждающих о том, что вы и ваш партнер, возможно, не подходите друг к другу. 1. Вы не можете быть с ними честными. Чувствуете ли вы, что иногда просто не можете быть честным со своим партнером? О том, что вы чувствуете, о чем думаете или каково ваше мнение. Возможно, дело в том, что вы не можете высказать свое мнение, потому что это может их расстроить. Или вы боитесь, что они могут не понять или осудить вас за ваши мысли и эмоции, поэтому вы скрываете это от них. Сохранение секретов и трудности в общении с партнером говорят о том, что в ваших отношениях не хватает доверия и уважения. Два, вы постоянно то сходите, то расходитесь. Расставались ли вы когда-нибудь со своим партнером, чтобы через некоторое время снова сойтись? Редко ли вы расстаетесь или остаетесь вместе слишком долго, прежде чем сделать все заново? Такие отношения могут быть не только эмоционально истощающими, но и токсичными. Такая нестабильность показывает, что вам обоим не хватает зрелости или совместимости для того, чтобы отношения работали. Хотя вам может казаться милым, что вы и ваш партнер всегда находите путь друг к другу. Это также может означать, что вы оба застряли в дисфункциональной модели нездорового поведения, от которой никак не можете избавиться. 3. У вас нет общих интересов. Проблема может возникнуть, если единственное, что объединяет вас и вашего партнера, это то, что вы любите друг друга. У вас нет общих увлечений, у вас нет одинаковых вкусов в чем-либо, у вас противоположные взгляды и мнения, и у вас совершенно разные характеры. Даже если противоположности иногда притягиваются, большинство из них не остаются вместе надолго, потому что психологические исследования показали, что каждая пара должна иметь хотя бы несколько общих интересов, чтобы поддерживать крепкие и сбалансированные отношения. В противном случае вы, скорее всего, просто будете заниматься своими делами, спорить с партнером и в конце концов еще больше отдалитесь друг от друга. Четвертое. Вы общаетесь в разных социальных кругах. Общность интересов, наличие общих друзей и дружба с близкими вашего партнера также являются важной составляющей успеха в отношениях. Если вы не общаетесь в одних и тех же социальных кругах и никто из вас даже не пытается это сделать, то, скорее всего, отношения будут недолговечными. Если вы живете двумя разными жизнями, то ваши отношения не смогут стать частью мира друг друга. 5. Вы хотите разных вещей. Вы когда-нибудь слышали выражение «Я встретил правильного человека в неправильное время?» Так вот, как и в случае с химией совместимостью, выбор времени – еще один особенно важный ингредиент успешных романтических отношений. Ведь правда в том, что независимо от того, насколько сильно вы любите кого-то или как сильно вы хотите быть с ним, ничего не получится, если вы оба находитесь в разных точках своей жизни и не можете встретиться посередине. Может быть, вы молоды и все еще ищете острых ощущений в своей жизни, в то время как он готов взять на себя обязательства и остепениться. Если вы состоите в отношениях с человеком, который хочет от вас разных вещей, значит отношения затянулись. Шестое. Ваши отношения не являются приоритетными. Возможно, вы действительно любите своего партнера, и вам нравится проводить с ним время. Вы находите их очаровательными, забавными и интересными собеседниками. Вам нравится быть их второй половинкой, и отношения складываются легко. Но со временем ваши отношения подвергнутся испытанию, и вам придется доказать, как много ваш партнер значит для вас. Можете ли вы честно сказать, что готовы бросить все и прибежать, когда вы им нужны? Готовы ли вы поддержать его в трудную минуту? Или вы хотите быть с ним только тогда, когда это просто, легко и удобно для вас? Если ни один из вас не хочет сделать ваши отношения приоритетными, то это явный признак того, что вы просто не подходите друг к другу. Седьмое. Вы не удовлетворяете потребности друг друга. Знаете ли вы, какой язык любви у вашего партнера? Знаете ли вы, какой у него стиль привязанности и общения? Будь то ласка, внимание, близость, пространство, поощрение или похвала, вы должны уметь дать своему партнеру то, что ему нужно, чтобы чувствовать, что вы и ваши отношения эмоционально удовлетворяют его, а также наоборот. Может быть, они хотят проводить с вами больше времени, но вам нужно много пространства? Или они хотят, чтобы вы были более романтичным, но вы показываете им свою привязанность жестами, а не словами? Если вы и ваш партнер просто не можете договориться о том, как выразить свою любовь друг к другу, то отношения могут оказаться недолговечными. Восьмое. Вы много сомневаетесь. Наконец, если вы с самого начала сомневались в своих отношениях, то это определенно плохой знак. Хотя вы всегда можете списать это на страх пострадать или беспокойство о будущем. Наличие сомнений по поводу вашего любимого человека может означать, что вы подсознательно боитесь, что завязываете романтические отношения не с тем человеком. Относитесь ли вы к каким-либо признакам, показанным в видео? Были ли у вас такие же сомнения по поводу ваших собственных отношений?